Боль плохая и хорошая. Если мышца не успела залечить микротравму, очередная тренировка будет откровенно вредна. А если таких вредных тренировок накопится больше десятка, наступит перетренированность. Состояние физического истощения. Оно сопровождается снижением иммунитета. А потому на труженных суставах возникают очаги воспалений. Одновременно падает гормональная секреция. А вместе с нею снижается прочность сухожилий и суставных тканей. До травмы рукой подальца. Важным признаком перетренированности являются блуждающие фантомные боли в суставах и мышцах. Неприятная, действующая на нервы боль появляется через час-два после тренировки, причем она приходит и уходит, как ей вздумается, без внешних причин. Здесь надо сразу принимать меры. Резко сбросить интенсивность тренировок, если боли не проходят, Оставьте тренировки на 2-3 недели Хорошую боль надо полюбить Другого выхода попросту нет Что же касается плохой боли, то ее проще предупредить, чем вылечить К сожалению, лечение травм костосвязочного аппарата носит сложный и затяжной характер Больную конечность нельзя нагружать так, что тренировки, увы, придется забросить К тому же травма редко лечится до конца Потом случаются рецидивы и курс лечения начинается снова Первым делом скажете, разрешительное нет Своему нетерпению, каждому из нас хочется исполнить мечту побыстрее, однако наш организм способен переварить далеко не всякую физическую нагрузку. Тренируйтесь в меру, повышая интенсивность тренировок, сообразно росту выносливости и силы. Игнорирование разминки, лишние повторения, сеты и упражнения, все это скорее приведет вас к траве, чем к рекордам. Особую осторожность надо проявлять тем, кто приходит в фитнес-центр после многих лет физического бездействия. Без всякого стеснения подзовите к себе тренера. И пусть тренер проверит правильность выполнения вами упражнений, которые вам самим кажется неудобным. Если с техникой все в полном порядке, но упражнение все равно вызывает дискомфорт в позвоночнике или суставах, вычерните его из тренировки. Возможно, вам мешает накопленная сутулость или индивидуальные особенности скелета. Знаете, незаменимых упражнений в фитнесе нет. В профилактике травм огромное значение имеет растяжка. Огрубевшие а малоподвижные суставы предрасположены к травмам. Начните свое путешествие в мир фитнеса с пилатеса или йоги, а также легких тренировок в тренажерном зале. Понравилось видео, ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!